Муза взяла отпуск и накатил творческий кризис? Не знаете, как еще можно простимулировать своих покупателей? Не проблема. Фейсбук решил доказать, что муза вам больше не нужна. И он, Фейсбук, вам поможет. Ну или должен помочь. По крайней мере, так они позиционируют свой генератор идей для компании в помощь малому бизнесу. Тут вам и готовая реклама, которая генерирует изображения и тексты для объявлений, для продвижения интернет-магазинов, компаний розничной торговли и потребительских товаров. И органик-пост, который содержит идеи постов для поддержки активности бизнес-страницы. И решение, с помощью которого можно просто и быстро создавать собственный контент. Ну что же, давайте погрузимся в креативы Facebook. Открываем страницу по ссылке из описания под видео. Выбираем свою нишу – автомобили, рестораны, e commerce Указываем повод, Новый год, киберпонедельник, ну или без привязки к событию, мол, дай мне совет на любое время года. Жмем кнопку. И вот вам идеи для компании, хотя некоторые советы, мягко говоря, малоприменимы у нас. Вот, например, совет разыграть новый автомобиль среди своих покупателей. Ну, так себе идея для малого-то бизнеса. Как-то Facebook переоценивает возможности нашего малого бизнеса. А вот совет создавать рекламу с переходом в мессенджер уже ближе к реальности. Как и некоторые идеи с блока ниже. Естественно, заменив на свое. Например, вместо спа указать комплекс на этих обслуживаниях автомобиля. Или только сегодня скидка 10% всем авто зеленого цвета. В общем, идеи подкинули, а развивайте уж сами. Вкладка «Статистика и данные». Не факт, что любой сможет найти здесь цифру по своему бизнесу и уж тем более региону. Так, больше для общего развития, а не для практической пользы получилась эта вкладка. Как и ресурсы, с тремя постоянными советами и рекомендациями пройти курс. В некоторых нишах бизнеса появляются шаблоны, но, честно говоря, предлагаемые шаблоны ну совсем уж не очень. Совсем. Лучше уж воспользуйтесь ссылками из блока изображения своими руками или фотостоками, где найдете море фото, видео в отличнейшем качестве на любую тематику и волшебное слово бесплатно. Ссылку на парочку таких бесплатных стоков найдете в описании под видео. Ну и не забудьте освежить память памяти рекомендации. Вот как-то так. Может в будущем там появится что-то более полезное, а пока... Facebook показал нам очередную грань капитана очевидность. Так что не спешите расставаться со своей музой, отдыхайте с ней, цените ее, а заодно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!